Как выгодно инвестировать средства, банки дают слишком маленький процент по вкладам, устали от инфляции, хотите жить без кредитов? Решение есть. Я Максим Назин, координатор проекта VIP Club Инвестиции и недвижимость в International Auto Club. VIP Club это проект, который позволяет вам решить свои жилищные вопросы грамотно и безопасно, а также вложить свои денежные средства с прибыльностью от 30% годовых. Пока сомневаетесь, мы уже делаем. Мы строим коттеджный поселок Счастья Парк в Краснодаре. Мы реализуем инвестиционный проект в Сочи. Мы начинаем проект закрытый коттеджный поселок в Москве. Мы используем только безопасный юридически обоснованный способ. Это потребительская кооперация. Мы объединяем усилия нескольких партнеров и успешно реализуем нужный проект. Пока остальные платят ипотеку, выплачивают проценты по кредитам, наши партнеры празднуют новоселье и получают хорошую прибыль отложенных денежных средств. Пройдите простую регистрацию по данным видео и начните участвовать в проекте уже сегодня.